Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Советский тяжелый танк 10 уровня ИС-7 Карта линия Монергейма. Да, не перепутал, посмотрел на всякий случай а Тогда попробую помнить название всех карт Игрок Демон БР Как выцеливал, выцеливал, да не получилось пробить Но тут надо был в НЛД, конечно Пытаться, по крайней мере, попасть. Ну, двигался, двигался 263-й. Второй выстрел опять неудачный. А тут. Опа! Прилетает чемодан на 210. Да, какая бы у тебя не была хорошая броня. Ну, бывает, конечно, арта. Не наносит урон. Ну, чаще наносит, чем не наносит по-моему, неохотно сюда особо приехали противники. Всего Т-10-263. Больше никого нет. Да и где все остальные ну, Досада какая опять отсутствуют звуки двигателя. Вот не знаю, с чем это связано. Но вот нет-нет. А бывает, запускаешь реплея. А движок не слышно. Есть первый урон. Ну, кстати, еще один противник здесь нарисовался. 277-й. Где-то он подзастрял немножко. Есть пробитие. Урон уже за тысячу Очередной чемодан на торты, но без урона. Счет 2-1. Ну, есть возможность здесь еще. Пострелять по Светляку. Есть. Да, причем нафта захватит. Все, успел. Успел Светляк скрыться там. С небольшим запасом прочности счет становится 2-2. Что хочет сделать Светляк? От башни поиграть? Ну, единственное, да, то, что у него башня, конечно, маленькая. Можно можно и промахнуться. Прям арта целенаправленно стреляет только по ИСу-7. Чемодан за чемоданом, по КД. Пошел, пошел, торт вперед. Ну что, из 7 поддержит эту атаку. Торпися, Ах, почти на 500 единиц из 7 получает. Надо срочно быстро разбираться с 277. -м. Танканул. Еще одно пробитие, толкает Тор 377-го, в итоге в ангар. Кто там? А, тут еще один приехал, да, ВЗ-51. На правом фланге, по-моему, все плохо, союзники там закончились. В защите остались только две ПТшки, ну там Чар, Чарфутур, Футур, наверное, не знаю. Нет, Чар Футура здесь быть не может, да, или может. Он какого уровня, что-то из главы вылетел, девятка, да? Да, точно, вот все. Нашел его в списке. <laughs> ну, две арты там еще. Но по прочности тут, конечно, вражеская команда очень сильно уступает, но хотя не факт, да. Потому что там очень много противников. Практически весь правый фланг были далеко. Поэтому данные могут быть неточны. Счет 5-7. Ну вот и по прочности уже почти вровень. Даже сравняли счет. Черт, Шкода как-то. Не знаю, сводился, что ли, так долго. Но только один снаряд успевает выпустить поясу 7 Но, по крайней мере, с пробитием. По стерве. И команда уже выходит вперед. 8-7. 110Е4 промахивается Или, я не знаю, каким-то чудом ТВПшку не пробил, непонятно Ну, тут из 7 опа, и пробил Урон уже почти 5000 счет 9-9 Прошло 5 с половиной минут Вот здесь Две вражеские ПТ шки пошли вперед. Ну, Ягд тигр то ладно, понятно У него хотя бы там броня какая-то присутствует Но бабаха-то сюда зачем приехала? Сейчас фугасом и по бабахе. Ну и гриль-15 тоже фугаса обожает просто. Ну нет, не рискует, не рискует из седьмой, не заряжает фугас все таки Золото закончилось, переходит на обычные базовые бронебойные снаряды. Да, вот теперь успеть бы тут вверх еще подняться. В принципе, должен, пока там противники разбирались с артой которая вообще не Зачем она сюда приехала? Думал, тут никого больше не будет. Хотел заныкаться, а не тут-то было. <laughs> Вся оставшаяся вражеская команда как раз сюда и приехала. Ну, по крайней мере, 4 из шести. Ну, две штуки торты. Они себе приспокойненько стоят на базе. По-прежнему не рискует заряжать. из 7 -ой. фугасы, которых три штуки у него есть. Чарфутур, да, пытался с тыла заехать, но в итоге хотя бы умер, не просто так. Успел один раз выстрелить по грилю. Летит чемодан, не долетает. Попадает, да, в скалу там. Да, если бабаха на фугасах, то, да, крутись, не крутись, а какой-то урон все равно получится нанести у нее. не получилось. Вот странно. Куда он так попал, да, там, не знаю, в какой экран, что без урона. Причем стоял в упор, выцеливал. Да, здесь так под нищем союзника Т110Е4 удается. Я не знаю, как это, да, объяснить. Вот то бабаха сначала как-то непонятно выстрелил. Теперь гриль 15. выехал и мимо. Я к ПЗ тоже там что-то не знаю куда, но тоже у нее снаряд. Слышно было выстрел. Но снаряд до ИСа-7 не добрался. Магия какая-то происходит просто. ИС-7 заговоренный. Где ТВПшка? ТВПшка уже тоже могла бы выехать, там барабанщик разрядить и все. Арта почти на 400 единиц. Все, наказан. Да, прочности остается крайне мало. Кстати, сколько там у ТвПшки прочности? Ну, у ТвПшки там осталось совсем мало. Куда из седьмой поехал? Без камеры. Эй-эй-эй! Вот. Не знаю, что это за глюк. Может, у ИСА-7 проблемы с интернетом, да? Вот непонятно сейчас, что происходит. Что-то бац там. Как-то как странно себя начал вести. Ну, может. Будем думать, что это интернет. Теперь главное угадать. Да, из седьмой просто почувствовал каким-то чудом, что Шкода будет заезжать с тыла. Прям вовремя. Развернулся. Ну, Шкода, в принципе, есть время, да, чтобы опять уехать куда-нибудь заныкаться. Если дури не немается. Ей бы сейчас просто аккуратно, да, подсвечивать для арты. И все. Ну, чемоданы, кстати, не летят Значит, арта стоит так, что у него прострел, скорее всего, нет Хотя я даже внимания не обращал, летели ли снаряды от этой арты, нет по ИС-7 Удачно, да? Ничего не получилось у Шкода ИС-7 прям во второй раз почувствовал, с какой стороны он будет заезжать я же говорю, магия какая-то в этом бою, прям. Чемоданов по-прежнему не видно. Не знаю. Может, вторая арта вообще просто дрыхнет. Ну все, уже из седьмой уже отсветился. Можно, можно лететь вперед. Время. Время тает. Четыре минуты. С копейками осталось. Не знаю, может у него опять проблемы с интернетом. Да что ж такое. Проснись. Уже поздно отступай. Девять снарядов остается, ну, в принципе, более чем достаточно. Там, од одного может хватить. Причем непонятно, зачем игрок увозит вот эти три снаряда фугасные. Фугасные. Зачем он их с собой возит, если он их ни разу не, не заряжал? Хотя была возможность, да, там пострелять по грилю, пострелять по э бабахе. Который фугасами пробивается просто по счету раз. Ну, если знать места, да, у Бабахи там башня картонная, ну, у гриля, в принципе, тоже. <laughs> Главное, в корпус не стрелять. Мне прям интересно, спит арта или нет. И седьмой напрямик, даже уже не таясь, что арта может это заметить высока на да, ломающиеся объекты. Да, потому что в такой ситуации умелый артовод будет э, выцеливать там, да, дерево упало, сразу снаряд полетел. Ну что, если 7 просто станет на захват. Где же? Где же этот артовод? Ну, может там просто, да, слева в кустах где-то стоять, а может уехал уже куда-нибудь. Надо ускорить немножечко этот процесс, не знаю, может просто захватом базы и седьмой выиграет и все. Вон она Арта, Арта встает на захват, ну, у нее единственный шанс это только да на шар вот так кидать и избивать СС седьмого. Один снаряд прилетел, но мимо. Второй мимо и еще одна попытка будет. Не ломать. Главное, ничего не ломать. И еще а -а -а, случайно не съехать, да, вот так, с захвата. Находясь с краешка. 20 секунд. Да, насколько было бы обидно, если вот сейчас арта попала и захват был бы сбит. Это просто...